Всем привет! С вами, как всегда, Маша. Сегодня нам добавили хлоинское обновление и двух новых лошадей. И покупать их буду на двух аккаунтах: на Марии Плсторм и на Изабеллу Брисхарт. Поехали! Интересно, порталы будут такие же, как в прошлом году? Да, такие же, в принципе. Может быть, немножко новые текстурки, но. Суть не поменялась. И я решила не снимать Новый квест, если он есть Само обновление, не считая покупки лошадей Потому что почти ничего не изменилось и Я не думаю, что многим это будет интересно Ну, а если я ошибаюсь, то извините Видите, факела, как обычно Как каждое обновление Хэллоуина летают Не понимаю, почему так происходит И когда Они перестанут летать и задумала для этого вообще так изначально Я хотела на Марии купить два э, коня Но Не куплю, или куплю, я, я не знаю Это его куплю на Изабеле Этого, на Марии На кого он похож? Давайте мохнатая арабеска очень странное имя. Ну ладно. Сейчас мы пойдем покупать лошадь на второй аккаунт. У меня возникло такое ощущение, будто бы... Я на Марии забыла купить -то... Ворона. Нужно вернуться там. А какой под какого? Скорее всего. Вот это на изобилии мне нужен. я буду покупать вот эту лошадь. ой ой ой сколько народу. ой ой А... Вот этого... Я покупала на Марию Это еще и тыковка новая. А, это Пепиты? Это реально Пепиты? Я ее не купила. Ну, конечно, я ее куплю. Я что, совсем что ли? А это лошадь на что-то Вообще-то не очень А этого mm -hmm. буду звать пулей. Потому что есть кое какая у меня шутка про пулю. И лучше моим зрителям ее не знать. Ладно, я скажу, типа у меня не мозг, а пуля. Мозга нет. Никто не посмеялся, поэтому я не хотела ее говорить. Но вы уже услышали. Что происходит в моей конюшне? Кто-нибудь может сказать, что-то такое? Не знаю. Вот так вот выглядит первая лошадь, не в магической масте, а вот так вот выглядит ее магическая масть. Я должна была, наверное, назвать ее по пародии, но вот это вот Song Sorrow может кого-то запутать, и не думаю, что тут все называют их по пародии, не все, короче, поймут, что я имею в виду, ну, вы поняли меня, да? Начески нельзя менять в принципе, это все, что можно было показать Переходим ко второй лошади породы, которой Dusk Green. Надеюсь, то, что на русском он также называется, потому что я сейчас на английском языке играю Вот так вот выглядит Его Ну, в моем случае ее, потому что это пуля Магическая масть, а вот так вот, обычная Ой, как это, как это выглядит <laughs> Вот ворон от Dusk Grimm, темный, который А у Song Sorrow ворон белый, и выглядит вот так Мне очень понравились потомцы Мне никогда они так не нравились Опять